Что, Серега? Мы... что мы только что сейчас увидели? Там маньяк, сказали, что в школе вон той вот маньяк теперь снова, что Это... ли? Он что ли сбежал из тюрьмы? Так мы же его при... ну, пристреливали. Ну да. Странная тема. Ладно, пошли. Надо проверить эту тему. Ну что ж, ребята, это новый сезон расследований школы номер 74. И сегодня мы снова пойдем в логово маньяка. Но мне кажется, его там нет. Мы увидели по новостям, что там будет маньяк. И мы будет. хотим сейчас проверить, не оставим каких-то следов. И, в общем-то, сейчас мы направляемся в эту школу номер 74. Мы увидели а по что новостям. Говорят? Потому что так оно и должно быть. Потому что мы увидели по новостям, что там... Э, есть маньяк но я этому не верю потому что мы его пристрелили с доктором Аманием, и кей матвеем у нас есть пистолеты телефон и мне кажется нас ничего не остановит Подожди, подожди подожди и не алла мама это короче возможно последние слова так что ладно давай пока я тебя люблю. да пошли ладно последние слова тут нет маников сто так ну заколоченная дверь библиотека что дальше ну все то же самое пошли в заколоченные двери я не знаю давай ты нижнюю палку будешь отдирать я верхнюю давай раз два три туда его что, Серега, как там? Как? Как? О, господи, паутина. Какая она здесь огромная. -то. Здесь скелет. же было другой скелет? Друзья, видеокамера! Видеокамера! Мне, мне как раз дали камеру монитора от этого от этой всей школы. А ну-ка, может, я. О, господи! Посмотри на первую и вторую камеру. Твою мышь. Офигеть. Ты видел, что в первой и второй камере? Да, это жопа. Офигеть. Это, кажется, класс математики, потому что здесь э, книжка не подписана математикой. И книжки подписаны математикой. Там еще какая-то книжка и сундук висит. Охренеть, боже. Какое... Что вообще... А Ну-ка, давай, ладно, в библиотеку. А, библиотека закрыта, слышишь? Вообще не поддается. Так, ладно, библиотека закрыта. Музыка. В музыке, кстати, также стоит камера. Это мне мой отец дал, потому что вот этот вот Арсений ему подарил. Так, математика. М -м -м. Ну что, ты готов? Раз, два, Залетаем твою то что там о, господи о господи фу здесь везде скелеты подожди фу. табличка о, подожди, письмо письмо какое-то мамочка я хочу домой почему это случилось с нами в боже это какой то ребенок наверно написал а ну-ка iphone 8 картофель Загляни в этот сундук. Тут айфон 8, картофель книга. А книги. книге? Не забудь проверить контрольный и сходить в магазин. Купи дочки ручки и тетрадки. А. Походу, все-таки продолжается наше, наше расследование. А мы не прочитали шифр. Вот здесь же здесь книжка лежала. Вот тут вот. Подожди. О, господи, это письмо от маньяка. Вы думали, я умер? Не так много времени прошло. Думаю, все таки когда-нибудь дамся полиции. Но если не найду вас, буду продолжать поиски вечно. Ведь я не один. И вы не одни. Он не один? То есть Чего? их много? Может быть, вообще это другой уже маньяк? Может быть, это уже не тот маньяк, которому, которого мы убили? Ну Подожди. Есть шанс. О! Что? О, господи. Что? Здесь какой-то сундук запароленный. Как Какая-то клетка. Тихо, тихо, тихо. Ай, Стой боже. на шухере. Вдруг нас поймает ланьяк. Стой на шухере. У тебя есть пушка? Да. Так, здесь кровь и четыре каких-то места на сене. Тут сундук, книга и перо. Снова они. Книга и перо. Ладно, давай послушаем эту записку. Так, это не та. Читаем. Эдвард Джонсон. Какой-то Эдвард Джонсон. Наверное, это Выживший. 15 мая 2019 год. Я известный... А, детектив. 2018 года, 4 мая, в школу пришел маньяк и убил 229 учеников он убил. В 2018 году. Сколько? 229. 7 мая скончался последний выживший. Маньяка до сих пор не нашли. Говорят, что маньяк остался. Я найду его. 16 мая. Я слышу шаги. Постоянное чувство слежки. Я нашел записку выжившего. Еду не стал брать. Она может быть отравлена и прошучена. Нашел в подвале скелеты. Жутко. 17 мая. Маньяка не нашел. Когда проснулся, куда-то пропал мой пистолет и рация. Я начал уходить, потому что маньяк может появиться в любое время. В руках был маленький нож и перцовый баллончик. Я уже был на первом этаже и увидел сзади маньяка. 18 мая. Я проснулся в ванной. Выйти не могу. Он за мной следит. Еды и воды нет. Тело умирает внутри. Это конец. Я слышу жуткий смех за дверью. Важный урок, детишки. Не ходите в кабинет математики. Код 1275. А я пишу свое последнее слово. Подписано Эдвардом Джонсоном. И он сказал, что здесь есть какой-то это подвал уже а может быть это, это от этого по 1275 а здесь здесь кольчужные доспехи звук стрелы но мне кажется это нам пригодится давай оденем так мы будем больше в безопасности слушай здесь есть это все непробиваемые какие-то камни а вот это пробивается смотри зайди сюда Здесь, короче, пробивается эта штука. Ну давай, это шерсть, давай вдвоем. Стой, стой, стой, измени. Какие змеи? Раз два, два три. Да. А -а -а -а. Там еще один. Смотри. Нож и еда. Давай не будем брать. Оставим остальным. Да. И здесь какая-то книжка. 5 мая 2019 тысячи год. Мой друг ушел искать еду, но уже пятый день, и его все нет. Еда заканчивается. Из других комнат доносятся плач и крики о помощи. Я уже не спал четыре ночи. Жутко клонит сон. Не могу закрыть глаза из-за сильного голода. Шестое мая. Еда закончилась. Я выбираюсь из этой жуткой комнаты. Везде кровь и скелеты. Пальцы сильно болят. Мне удалось прорвать маленький проход в решетке. Я нашел комнату, где чисто. И там была еда на три дня. Ручки и тетрадки нашел в заброшенных классах. Седьмое мая. Он идет его слышно я нашел еще больше еды я нашел столовый столовой кухонный нож мне страшно шаги все ближе скорее всего будут еще жертвы я оставил вам еды я его вижу боже мой он все ладно давай нож еду оставим и пойдем уже отсюда потому что это слишком и по... слышал что он сказал не ходите в кабинет математики. Так, ладно, у меня есть камера монитора от остальных камер. Так что я сейчас. Ну, это, это коридор, это зал, это еще что-то. Это еще что-то. Так, одиннадцатая камера, двенадцатая камера. 13. Ну все, вроде бы больше нету нигде черепов, крови или что-то типа того. Так, кстати, здесь камера выводит прямо на этот, на дом этого маньяка. О, помнишь вот этот вот верхнюю... Э, верхнюю... Ну, верхний подъем маньяка вот здесь. Здесь ничего нет И камера стоит Может быть это Короче здесь, здесь камера Вообще стоит Я не знаю почему здесь камера стоит Для чего С какой нуждой здесь стоит камера Короче спускаемся отсюда Я не знаю что делать Прямо сейчас позвоним в больницу В полицию Алло Алло здравствуйте Да Короче, мы с моим другом, господи Фу, пришли на расследование маньяка в школе номер 74. И мы нашли очень много крови, всяких скелетов, очень много всяких записок. Все это мы можем... А еще мы нашли доспехи, какие-то печи. лук. И про все это я могу я могу вам все это дать. Вы посмотрите. Штука. Извините, дело уже закрыто Что? Закрыто дело? Как закрыто дело? Если они с ума сошли. Они сбросили Смотри Макет школы номер 74 Слушай Может здесь что-то закопано Попробуй пособирать Чего? блоки Грязи о, смотри, здесь продолжим. Сундук! А откуда ты узнал? Нигра и перо. Нужно быть догадливым, чтобы найти оружие. Без него никак. Так. Смотри. Если мы нашли сундук здесь, нужно быть догадливым, чтобы найти оружие. То есть ну, зака. Где-то спрятан сундук. А если это макет, макет школы, то вот это вот выход задний. Вот это вот дорога. И дальше просто... Пойдем. Пойдем. Я, кажется, понял. Я, кажется, понял, как это нужно делать. Пойдем, пойдем, пойдем. Идешь? Отлично. Я, кажется, понял. Так. Очень странно, что полиция... Слишком много всего. Очень много. Ну, я не знаю, что сказать даже. Помню, как мы здесь на лужайке засели. Нам было очень страшно. Так, смотри. Там был макет из трех выпуклостей вот этих вот блоков получается мы нашли перед серединой получается где-то вот здесь вот в трое должен быть э, сундук какими-то вещами может быть пока ничего не вижу ты тоже ничего не видишь угу. Ну, может быть, это и неправильно, я сказал. А может быть, и правильно. О, сундук! Вот здесь. Смотри, прям под этим... Э, ро... Под этой розой был. А ну-ка. Зайди в этот сундук. Чего? Забирай калаш. Офигеть. Два калаша себе забирай. Офигеть. Что это за фигня? Я не знал, что я такой умный. Слушай, походу, слишком много мы сделали сегодня. Мне кажется, мы нашли калаши, мы нашли какие-то трубы, скелеты. Это будет сложно разгадать. Алло, полиция, здесь даже возле школы есть оружие. они просто сбросили звонок. Короче, они просто сбросили звонок. Какой же какой ужас, просто. Давай, стоп, давай я попробую. Позвонить. Давай попробуй. Пип, пип. А, алло, алло. Арчи, полиция, у нас еще много аргумент. Да нет, они не, не тут, кому только что звонили. Смысл под алкоголь? Ты че? Ну, короче, страшно мы под алкоголем, хочешь нас тушить, и вс. Тихо, не слышу страшные звуки. Уматываемся. Уматываемся. Вообще, какой-то ужас. Ты не стрелял? слышал звук выстрела Че? слышал Да. вот это сраная коробка э, слушаем ушами сваливать. что это подвал Нет, в подвал мы точно не пойдем угу. короче ребята если вы хотите поддержать У нас дела. вместе с сергей playm обязательно поставьте кто, с... кто снова стрельнул Сваливаем отсюда. Ребята, если вы очень сильно хотите поддержать нас вместе с Сергей Плеем, ставьте обязательно свои лайки. Подписывайтесь на канал. Второй, второй сезон школы. Всем удачи. Всем пока.